Всем здравствуйте, решил заснять видео про карабин. Долго уже и много обещал. Уже больше года прошло. Как я его приобрел. Знаю как видно будет. Камеру по-другому мне не примостить никак. Чехол ни егорный, ни родной сейчас. С не лезет. Туго-туго. История есть одна у меня. Но я не буду, наверное, вам рассказывать. В общем, сбились у меня барашки. И этот, и вот этот барашек сбился. Колпачков нету. И пока я вытаскивал, они, видимо, крутнулись. И все. И зверь ушел. Ну как, о карабине по первой части много отзывов было продать его и так далее. Я там еще говорил, что Пофотографирую и в Одноклассниках там, или в соцсетях, где я не помню уже говорил. В общем, я в Одноклассниках выложил фотографии, тему отдельную создал, группа что-то там охота с нарезным оружием. Там комментариев 150 наверное за сутки набрала эта тема, и все писали, что в общем его только выбросить или в музей сдать. Возможности у меня стрелять его не было здесь в районе. И Деря мне не дали отстрел. Где специально отведенное место. Это приграничная зона с Казахстаном у нас. Туда сложно попасть, к ним на стрельбище. В общем, повез я его в тир. А, изначально я заказал прицел. На стандартную Илонную базу. я знаю, вот сейчас поближе покажу. Само крепление вот это вот. То ли Малайзия, то ли кто, не помню, изготовитель. А этот через интернет я заказывал. Вот это крепление получается. И прицел что-то обошлось. А мне 8. И вот эта основная база, которая в ствольной коробке крепится, еще 3000. Или половиной уже не помню. Ну, в общем, прицел пришел. Места под его установку не было. Стандартный хозяин, как предыдущий, на первом видео рассказывал, затвор изогнуть, загнул оставить он не решился. В общем, съездил в мастерскую я, у нас в кургане, которая находится к, м... к мастеру. Он мне сказал, ищи любое крепление, хоть ласточкин хвост, хоть что. И мы, говорит, как-нибудь, говорит, тяп-ляпы, мы тебе его, говорит, поставим. Любое, без разницы. Я приехал-то посоветоваться, что под какое крепление брать и какой прицел. То есть, если вот это крепление отдельно бы заказывать, сюда уже что угодно не поставишь. То, что здесь надо прямой именно такой вот ставить, чтобы зажималось. Ну и все. И как бы с слов, тяп-ляпы, что-нибудь поставим. Я решил, что тебя пляпта я и сам могу. И долго мы... Короче, крепление, кстати, вот это, но ну, не буду разбирать оптику, она у меня пока зафиксирована. Э -э, собрался ставить, там в комплекте 4 болтика идет. Все болтики были на месте. Собрался ставить, у меня, если видно, как бы сейчас заснять. О, блин, вон там, вон то место, короче. То ли низкая, то ли как она планка называется, не знаю. Короче, как интернет начал изучать, нет возможности просверлить, чтобы прямо так попали они, болтики, там сквозь так идет. А, сейчас попробую как-нибудь заснять. Ну сразу вон видно, что там у меня, короче, на сварку приделано. Это уже следующий этап рассказа. Короче, крепление-то купить купил, а, как оказалось, ставить невозможно. Вот так долго крутил, вертел, думал, что делать. Еще этот тяп-ляп сказал мне и решил тяп-ляп сам сделать. Позвал Александра в гости, кудрявая голова которой. И мы с ним, недолго думая, тут болгаркой вырезали Ложа под крепление. Примерили, померили. В лес подцелились, прикинули и прихватили сваркой. Что на болты, что на сварку, я думаю, разницы особой нет. Снимать мне его не надо. Он позволяет из открытого стрелять. Но в крайнем случае вот это крепление все уберется, останется тут небольшое. Как бы оно мне вот не мешает лично. Вот так вот. В общем, поехал я потом в тир. В ТИР у меня были вот такие барнаульские патроны, 11,3 грамма. Так Был Новосибирск. Так Сейчас скажу сколько. 9,7 грамма оболочка. Это все оболочка. И еще был Новосибирск. Там кабан, по-моему, нарисованы 13-граммовые. Тоже оболочка. В ТИР приехал с утра пристрелку оказывается либо рано утром либо поздно вечером в общем пошел мне хозяин тира на встречу договорились на этот же день пристреляться он поднялся там с утра в тир покрутил посмотрел сказал все вроде выходит спустились к мастеру к их нему тот увидел как я предел крепление начал там много нехороших слов говорить и сказал, что он бы сделал лучше, но что я ему сказал, что я к нему уже приезжал, он мне сказал тя ляп что тя пляп то я и сам вот так вот сделал. В принципе, не знаю, ни разу не пожалел. Ну, в общем, вечером приехал в кир и начали мы пристрелку в полуростовую мишень. Кто там не видел, не знаю, там пятно такое, черное, круг сантиметров 30, наверное. В общем, на 100 метров он стрельнул, не попал вообще в лист. Изначально начал сразу крутить оптику. Опять выстрел, опять крутит, опять выстрел, опять крутит. Стрелял именно вот этим он, Барнаулом, решил изначально пробовать. На 100 метров, в общем, он раз 5 стрельнул, не попал ни разу. Вот в этот, в лист большой, там, не знаю, метр на метр, если не больше, подошел на 50 метров, на 75, там начал попадать по краям листков. Я пока в это дело все смотрел, там, бинокль, не бинокль, монокуляр, не знаю, как правильно назвать, в общем, попадание ионы в черное вот это пятно, он вообще ни разу не попал. Потом начала у нас оптика прокручиваться вот да, вот, против часовой стрелки вот в этих креплениях. Клея не было. Проклеить. Решили открытый прицел пристреливать этими же патронами. Как на первом видео, я не знаю, снимал, там мушка была вправо смещена по отношению к центру. Сейчас она практически ровно стоит. Там небольшое отклонение у нее есть. В общем... С открытого прицела этими же патронами кучность точно такая же оказалась. Ни разу, вот он 18 раз стрельнул пачку, грубо говоря, расстрелял. Я ее так специально оставил, тут несколько патронов друг, друг, других осталось. Ни разу не попал. На что сказал, а я ему предложил попробовать новосибирскими патронами. На что он сказал, разницы в патронах никаких. Разницы, вернее, никакой. Если бы она летела, она бы и летело Барнаулом. Сказал, радуйся, что не приходит плашмя, иначе выглядит тогда вообще беда. Лучше, в общем, кучности он мне сказал, с него не добиться. И все, я расстроился. Вспомнил эти все комментарии. В одноклассниках в этой группе что его лучше продать и он примерно так же сказал что говорит, там ствол ушатаны туда-сюда и все поехал я в общем домой вот он это я, я был в ноябре примерно прошлого года и до лета я его вообще не трогал в прицелом кстати посоветовал его проклеить обычным моментом разобрать раскрутить не супер клеем, а моментом, чтобы мембранка там создалась, прижалась. Все. И опять к нему приехать. Все-таки попробовать оптику потом пристрелять. <кười> <кười> в общем, больше я к нему не поехал. Оптику я приклеить приклеил летом. И попробовал я, в общем, сам патроны. Вот 13-граммовые, которые я говорил, я их тут недавно просто распулял. Там был не... Ой, кабан нарисован. У меня более-менее, короче, стало получаться стрелять. Не так, как у него, в тире, у этого дяденьки. Но немного стало получаться. Самая дальняя, правда, с него стрелял метров на 80, не было возможности дальше да и как бы если есть возможность пока ближе дальше мне не надо стрелять там уже дальше дальше видно, видно будет поживем когда в общем у меня стало ну сантиметров 5 я попадал вот ой, оболочкой вернее но я ей оказался недоволен остался зверь убегает Далеко причем убегает, без признаков ранения. Стрельнул я там несколько раз всего имя и убрал их в сторону. Купил потом полуоболочку. Тоже 13-граммовая. В одном магазине у нас в Кургане оказалось. Кстати, сейчас не знаю, если пока... есть тут патроны с разным. Сильно меня полуоболочка смущала в плане того то неровные края у нее все. Вот сейчас не знаю, видно не видно будет. Сфокусируется, не сфокусируется. В общем одни более-менее острые, другие есть вообще тупо конечные, срезаны были. Я думаю кучность они вообще будут разному показывать. Один так полетит, другой так полетит. Но на деле, вот я недавно тут отстреливал, приезжали товарищи у нас лицензии, закрывали на косулю. Я взял карабин популять для интересу 18 раз, я, наверное, стрельнул вот полуоболочкой и дострелял вот с кабаном оболочку, тоже метров на 80, может, чуть-чуть там, ну, 90, не далее, не далее 90 метров. В общем, в свою шапку я укладываюсь кучности. Всего лишь патроны сменил. А изначально после тира, хоть правда продавая его и или прячь, или боек там порти и вешая его на стенку, как раритетное оружие. Ну, в общем, растянул что-то я видел. Карабином я доволен. Для чего я его брал? Он у меня уже все. Выполнил все свои функции. Это как с Хадсоном, в общем. Кому нравится, кому не нравится, для чего я Хадсона брал. Меня он устраивал. Также этот карабин меня в принципе устраивает. Потом будет возможность. Куплю иностранных патронов попробовать. У нас они 150 рублей за патрон стоят. Может быть, более дальние дистанции. Попробую. Это уже когда охоты будут когда будет возможность с него популять. Грохота с него много, отдача сильная. Но я, в принципе, на такое и рассчитывал. Так что не знаю. Я всем доволен. По поводу перезаряжания. Я стрелял сериями по три раза. Вот когда на косулю ездили. Пристреливался, пробовал. После того, вот, как у меня вот, эти барашки сбились, и горизонталь, и вертикаль. Ни разу не было, чтобы вот, затыкание было. Как вот на первом я видео показывал, и так далее. Предохранителем я ни разу не пользовался. Обычно я заряжал лишь тогда, когда мне уже была необходимость стрелять. Зарядить его недолго. Один под по одному патрону досылал. Как мне и говорили, до того, когда я его купил, главное попасть. И все. Главное попасть. В общем, попадает. Он попадает в цель, чтобы мне кто в итоге не говорил про него. Ни в видео, ни в соцсетях. Карабином я очень доволен. Думаю, метров до 300 он может себя очень хорошо показать. Только надо подобрать патроны, как с Хадсоном. Кстати, про Хадсона я в тире тоже заикнулся. Говорю, у меня есть Хадсон 125. Он очень, грусильно к пулькам привередливый. Может, тут также попробуем Новосибирским? Нет, нет, это, говорит, пневматика и нарезной. Это совершенно разные вещи. Так что у меня на практике оказалось не разные, а одинаковые. Другие патроны летят совершенно по-другому. Кстати, вот на охоту приезжал с удлиненным образцом охотник на базе винтовки. Сама именно винтовка Мосина. Такой же у него прицел. У меня, кстати, я про прицел не сказал, 43 1943 -го года. С просветленной оптикой, линзами или как там правильно тире вот начальник тира который пристрелил его посмотрел сказал хорошим состоянием есть тут всякие царапинки небольшие но в принципе не так страшно в общем у этого смосина которая длинная, у него летит барнаул полуоболочка стреляет Это у меня вот оболочка полуоболочка я даже не пробовал барнауль она что-то стоила 26 рублей вот этот что-то 28 рублей или 26, а 13 граммовые 28, не знаю. Вот эти у нас стоят 32 рубля. Есть матч экспансивный, вот тем мне охота сильно попробовать. Они тоже острая-острая пулька, и там, блин, маленькая точка, это даже у меня не распечатано, дырочка малюсенькая. Вот мне кажется, они должны хорошую тучность показывать. Кентавра у нас нету повышенной точности, или как он там, или 70 называется, не помню сейчас правильно. Это надо куда-то ехать, через интернет их не присылают нам патроны, к сожалению. Ну вот так вот, в общем, из всех переделок. Приварил я прицел, заказал. Изменение конструкции это не несет, что болтиками сюда крепится что он тут сваркой прихвачены. Ничего особенного. Затвора, только-только вот затвором угадывали, чтобы, не знаю, там зазорчик видно, не видно на видео. Только-только хватает, в общем, под прицел, чтобы не упирался. Под какой его хотели, не знаю, тут буквально вот в этом месте, где крепежка там, миллиметр-два, наверное, остается. Вот и все переделки, патроны, в общем, подобрать, главное, и все. И можно быть довольным и пользоваться. Ну, а вообще-то я видео хотел начать с рассказа про того, как у меня карабин стреляет. Это можно посмотреть охота на косулю. Ну, хоть все части, хоть одну зверя немерено. В общем, карабин так и стреляет. Если бы стрелял он лучше, зверя бы было меньше гораздо на видео. Согласитесь, да? Имея такой аппарат с точностью, не знаю, как он на тысячу метров должен показывать кучность, но если, блин, вот он на 100 метров даже не попадал в лист, не говоря, там уже, блин, Косули куда-то выцелить, попасть, это их надо, чтобы табунчик три штуки стоял, в середину стрельну, может, в крайнюю в какую-нибудь и попал. Так что вот так. Не знаю, что еще про него сказать. Эксплуатация дальше покажет. Продавать, как я и говорил, его не буду. Охота бы еще даже заиметь длинного образца винтовку Мосина удлиненную и этот бы я оставил на этого у меня большие планы очень большие планы прицел кстати он ну, не знаю скольки кратный наверное два с половиной или три что я в интернете это не глядел мало скажу кратности мало если он еще все таки хорошие патроны подобрать ну даже этими же новосибирскими дальше пострелять попробовать просто не было возможности может они на 200 метров хорошо летят то в принципе вот этого прицела маловато надо что-то посерьезнее ставить чтобы что-то посерьезнее поставить вот в том же интернете вот это вот крепление только под виверин, или как она там правильно планку то ли 6 то ли 7 тысяч стоит тут вот оно 3,5. с половиной так что, блин, не знаю, пользоваться этим. Я далеко, как бы, вообще не приверженец дальней стрельбы. Мне уже 80 метров, 100. Кажется, далеко. Привык я все детство с МР-512 охотиться. Зверя подпускать как можно ближе. Или подходить к нему насколько можно близко. Из переделок больше ничего не планирую. Может быть, когда-то приклады смотрел. Делают. Может быть. Но мне это, в принципе, удобно. Вкладывается хорошо. Пока работает, пока держится. То, что вот он тут у меня весь пошорканный, я его морилкой это маленько обработал. Это ничего не значит, это я просто в чехол ложу и из чехла постоянно дома поиграться достаю. Ничего не думайте. В общем, на этом все. Кто меня давно смотрит, тот суть этого ролика поймет, что за карабин, как он в итоге стреляет. Действительно ли он так стреляет, как в тире пристрелка показала, либо он стреляет все-таки совершенно по-другому. Так я оставлю это загадкой.